Недостаточно хорошо сделано крепление. Крепление не только иконы, а любых других предметов на стене должно соответствовать таким вещам. Ну, например, чем более рыхлый материал, из которого состоит стена, тем отверстие под э, дюбель или шуруп должно быть длиннее. Еще неплохо бы, чтобы угол вот этого шурупа, он был э, направлен вот таким образом тогда распределение сил давления будет таким образом, что шуруп будет не вытаскиваться из стены, а, наоборот, входить глубже. Второе условие. Нужно, чтобы толщина этого шурупа, она соответствовала тяжести предмета. Если икона большая, там, метр на восемьдесят, и толщина доски, там, четыре сантиметра, то нужно очень толстый, с мизинец толщиной, может быть, чуть поменьше. Вот. Потом, что еще нужно сделать? Нужно обязательно взять металлическую проволоку и то ушко, которое, на которое мы вешаем икону, туда эту примотать проволоку. И потом уже, когда несколько раз завязали, обмотать этот шуруп. Так вот, вверх, вниз, вверх, вниз. И потом закрутить, можно даже плоскогубцами, а потом кончик убрать, чтобы не было видно. И это будет настолько крепкое э, крепление, э, мощное, что даже если землетрясение случится, то икона не оторвет. То, вы видите, здесь связывают с местом расположение иконы. В ногах падает, в изголовье не падает. Ну, тут это, я думаю, как бы случайная вещь. А так вот, ну, во многих домах, бываешь, на каждой стене икона у людей. И в храме. Есть иконы, которые ну, обращены ликом на запад. А есть икона, которая ликом на восток, тоже в алтаре. Всегда на царских воротах, то есть ликом на восток, на горнее место, икона спасителя помещается. А с противоположной стороны крест Господень и икона Матери Божией. То есть они прям друг на друга смотрят. Посмотришь налево, у нас там ангел, направо тоже преподобный серафин. Вот. А если наши ребята, и такое тоже бывает, к сожалению, крепление сделают халтурно, или тяжелая икона, они очень маленькие такой делают, то вот, шуруп или костылик, то кто-то может проходить и даже плечом задеть, икону падает. Поэтому нужно к, к разведке икон подходить со отщательностью. Это крепление. А вот есть какое-то правило разведки икон в доме? Правилом разведки является только у нас храм. На центральном месте должна быть икона Христа Спасителя и выше всех вешать крест. Ну так, чтобы ну, как он, у нас строится иконостас, примерно так. Но это опять не строго. Главное, чтобы это было не хаотично, а в этом был а, некоторый порядок. Чтобы а, сам домашний иконостас, он производил а, такое впечатление, а то, стройное, гармоничное. Спасибо, Бачку.